Всем привет, дорогие друзья! Хочу вас научить зарабатывать в проекте Сококопьёв, который работает более 10 лет по всему миру. При регистрации вам дают бонус новичка. Это 10Т. При первом вкладе минимум на 20 долларов, вы получаете второй бонус. Это 10Т. И это у вас выходит 20 долларов бонуса и 20 долларов у вас своих. В общем, у вас 40 долларов. После этого вы заходите в график вывод и создаете программы начиная с первой недели. Вот, с первой недели нажимаете создать депозит с 10 долларов. С выплатой за неделю 11 долларов. На второй неделе создаете вклад со взносом 20 долларов. С выплатой через 2 недели 22 доллара. И на третьей неделе создаете вклад со взносом 10 тец выплатой через 3 недели 11 долларов. Каждую неделю вы делаете вклад. Был у вас на третьей через неделю на одну неделю сместится и будет у вас на второй неделе. И каждую неделю делаете вклады на вторую и на третью неделю. Как у вас график, ну, желательно график, чтобы был ровненький. Вот у вас будет по 2 недели, вы выравниваете 2 недели у вас по 22 тета. Будет, чтобы было ровненько, по 22 тета. И каждую неделю вы создаете на вторую неделю. Но оставшиеся вы можете вывести или приумножать, создавая на других неделях, на третьей и так далее. Ну, я вам советую начинать, поначалу на, создавать на первой неделе, на второй неделе программы и на третьей неделе. А потом уже по желанию, если хотите увеличивать, то вы увеличиваете. Ну, соответственно, заработок растет. Ну, можно начать и с 10 долларов который дается при регистрации. Но вы будете получать каждую неделю по одному доллару в месяц, это выйдет у вас 4 доллара без вложения. Если вы инвестируете минимум 20 долларов, то вы будете зарабатывать уже 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. Чем больше ваша сумма, тем больше вы зарабатываете. Как же создать депозит? Покажу вам пример. У меня доступная пятая неделя. Нажимаете «Создать депозит». Пишите любое название, пишите сумму, которая у вас есть. Тут можно выбрать макс, максимум от баланса или максимум на, на этой неделе, который я могу, например, вот максимум эта сумма идет. Ну и пишите, если у вас там максимум эта сумма, вы вписываете эту сумму или вручную вписываете. Сумма выплат это, можно вписать какую сумму выплаты вы хотите. Ну, на каждой неделе разная сумма выплаты идет. С каждой, ну, на первой неделе можно только 10 тысяч создать, на второй неделе 20, на третьей 30, на четвертой 40, 50, на 660, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 и так далее, друзья. Как я вам показал, сумму вписать тут и нажимать добавить. И эта программа отобразится у вас график выпад, как видите мой. Видите, у меня немного, конечно, не ровненьким, уже я немного тут тогда нашаманил. Ну, я вот буду выравнивать, и вот видите, у меня же тут с 5 на четвертую на следующей неделе упадет И она будет у меня же ровненькая по вторую неделю, по четвертую неделю будет. Каждую четвертую неделю у меня будет выплата по 44 Т. Ну, в течение вот четырех недель у меня график будет ровненький. В течение одного месяца. Я буду зарабатывать по 16 долларов в месяц на пассиве. Перейдем в главную. Покажем, что, что имеется в нашем кабинете. Вот, Это у вас основной счет, с которого вы можете выводить деньги. Предоплата ⁇ это средства, которые поступают на предоплату. Вы используете их, можете только найти на депозиты на ваши программы. Промосчет ⁇ это промокоды от 17 недели. Там повышенная доходность, если они у вас имеются. Плюс на день рождения вам промокод дают 100 долларов. Они тоже действуют от 17 недели. Выплата недели, это какая выплата у вас ожидается на этой неделе. Сумма взносов это сколько вы внесли, и ожидается выплаты по всем программам. Но ну, адаптация проходит раз в 4 недели. Прогноз адаптации, тут включается в последнюю неделю. Ваш капитал программ, сваримный вклад, который вы сделали на текущую неделю. Текущий ролл ваш по сумме выплат, Индексы по помощи, это помогаешь сообществу, показывает, за сколько ты помог. Ну и ваша карма текущая. В течение 4 недель вам нужно каждую неделю хотя бы делать 25%. В течение 4 недель у вас должна карма быть 100%, чтобы у вас были выплаты. Это мои активные программы и архивные, это которые закончились. Контакты специалистов, которые можно по телеграмму связаться написать. Или задать вопрос техподдержку. Если приглашаете друзей, вы получаете 10% от их взносов. Например, 100 долларов человек инвестировал, создал график выплат депозиты, и вы получали, и вы получаете 10 долларов на ваш баланс. Чем больше, друзья, инвестируют, тем больше вы зарабатываете. Так что, вот так, друзья. Тут-то есть еще, если вы Активируете, например, троих человечек. Ну, матрица тут есть. Если приглашаете троих друзей, которые пополняют и делают программы минимум на 20 долларов за троих человек, вы получаете 15 долларов за закрытую матрицу. Ну, у меня по тут не создана. Тут ее создаете за одну тету и вот. Когда в матрицу добавятся все три партнера, она будет закрыта. Вы получите бонус 15. Также будет возвращена стоимость активации матрицы. Как вы видите, друзья. Тут -то есть поддержка, она всегда помогает. Рассказывает. Как стартануть, как что. Если есть вопросы, она всегда поможет. Так что вот такие, друзья. Внизу будет ссылка на регистрацию, описание, мои контакты, также будет, вы можете со мной связаться, я вам помогу также. Если будут вопросы, пишите, я всегда на связи. Всем удачи, всем удачи, всем пока, друзья.